Всем привет, я начинаю, наконец-таки, снимать на GoPro, и сегодня <связать> у нас, да. и у нас сегодня будет забавный день, мы думали, что мы проведем его абсолютно полностью дома, но, как оказалось, что нет, <связать> мы пойдем такое, блин, как описать это, даже не знаю, в общем, для вас это будет нечто, я так полагаю, я к этому уже более-менее привык, наверное, мы пойдем туда, где будут людей подвешивать на крюки за кожу. То есть, это называется подвесы для тех, кто в курсе. Я понимаю, что большинство зрителей моих э -э, вообще никак не связаны с этим. И вам будет довольно-таки интересно посмотреть, как это происходит и почему людей подвешивают за кожу на крюки. что и там будет. Это да, с вами. да, вот. И вот Карина тоже первый раз в жизни посмотрит на такие вещи. Мы вместе посмотрим. Да. Ну что, вот мы уже и почти доехали до места. Я думал, что это будет какой-то заброшенный завод или что-то в этом роде. Но как оказалось, мы поле и где-то сейчас здесь на дереве кого-то будут привязывать к дереву и сейчас в общем вы все это увидите прикольно я давно не был на такой природе лопухи какие-то там карина прячется как хатика вот березки вон красиво этот человек сегодня будет людей людях дырки делать и потом а можно так кого-нибудь толкнуть интересно кто-нибудь кататься это сегодняшние жертвы здесь Давай поболтаем с тобой. Ты, говоришь, четвертый раз уже подвешиваешься. За какое место ты сегодня собираешься подвешиваться? А брюка. За живот? Да. А у тебя там О! кишки не распорятся, нет? Нет. Какие что ты испытываешь? Че, Что ты испытываешь? Какие-то эмоции можешь описать что-то? Я понимаю, что сложно. Адреналин. Адреналин только и все? Чувству полет. Чувство полет, адреналин. Ну а так какие-то в голове что у тебя вообще в этот момент? Пустота? Ничего нет. Мы поболтаем нет. с тобой. Расскажи, какие эмоции ты хочешь испытать сегодня. поэтому решила Как вообще можно нужно жить так спокойно, живешь себе жизни своей, такой, блядь, подвешусь. Это делаешь, чтобы туда кровь прилила. Да, чтобы кайфами было. А, да? Брызги. Брызги что были как в аниме. Группу, да, шутки, не Нет, там. чтобы он прокол я уже показался не, так не таким болезненным. после моего массажа. массажируем. Ой. Ой. Ой. Ой, ой. Все готов? Раз, два, три. Ой. Ой. Ой. Да. Ну как? Нормально. Так, еще раз готов, сейчас крюк пройдет. Давай, раз, два, три. Оля! Кайф! А то, что там что-то вот это, это ваше... Это же... Я думал, я сознание потеряю почему-то, если честно. Тихо. Что, можно тебя сфоткать? Нет. Хорошо. Звук раздражает, наверное. Ну да, да, наверное. Нет, я понимаю, что я биться на двух Просто ногам прикольно. Ну что вам сказать, ребята. Я тоже собирался сделать... То же самое хотел подвеситься. Но сейчас, посмотрев за этим всем, я понял, что мне еще рано. Я, конечно, немножко псих, татуированный, там пирсинг у меня был и все такое. Или с людьми общаюсь а, с такими. Но я, блин, если честно, пока очень сильно боюсь этого а, выйти как а, под кожей жир, просто как-то, как сказать, вываливается, и тебя прокалывают насквозь, и ты на своей коже висишь, это крайне... Блин, я не знаю, это не укладывается в моей голове пока что, но мне кажется, что не, недалек тот день, когда я все-таки это сделаю. Я мог бы и сейчас, например, предложить, что я хочу подвеситься, но я, если честно, ну, я очкую, короче. Здрасте. Я заболел, поэтому видео выходит редко. Опа, сразу движение, как только на Карину, Карину камера поворачивается сразу. Юбку подтяни, Чукая короткая. Вот ты вот так кружишься, ветерочек тебе подует, и все будет у тебя наружу. А, конечно, ну, как камера не наведешь, так сразу вот это все. Да? Все. Что ты скажешь своим зрителям? Это твои зрители? Нет. Многие уже и твои зрители. Кто-то смотрит видео из-за меня, кто-то смотрит из-за тебя, кто-то смотрит из-за нас. Эйна, что ты скажешь именно своим зрителям, а такие есть наверняка? Не знаю. Ну что, ты не хочешь обратиться? <не <annoyed> вот. Почему ты такая неинтересная? Вот ты только берешь своими танцами, да, и вот этим кривлями? Что ты не можешь донести еще что-то, понимаешь? А что Снимай видео, Тясти выкладывай. но у меня нет настроения в него тястись А ты Тясти выкладывай, выкладывай Тясти раз в неделю редко. Надо Тясти. Я просто мотивирую его, чтобы он выкладывал видео. из этого мало, надо еще что-то делать вместе. А он сегодня не хочет, и не хочет. Вот я к нему приехала. Хорошим настроением. Он заболел? Ай, блядь. Да больно же, хрен ты...